если минут мы не успеем, что ты говоришь? Есть, успеем, если будут 200 гнать. Ну, сфоткает же нас. Я за язык тебе не цена братуха. Короче. Ты говорю максимум 10 минут. А, это понятно. А в итоге что будет, если я проиграю если выиграю? Ну, ты будешь уже следующий раз как-то контролировать. Разговор. Продолжаем поиски хорошего автомобиля. Немного поменялись критерии. Поднялась планка бюджета, то есть можем смотреть машину вплоть до 9000 и задача, конечно, облегчается тем самым потому что в диапазон попадает намного большее количество вариантов и также изменились параметры запроса то есть можно бензин можно автомат есть два необходимых условия то есть конкретных чтобы было 4 стеклоподъемника плюс что-то еще а, в принципе вот и все Более, больше таких вот жестких рамок нет по цвету желательно светлый по опциям не принципиально будет ли gps будут ли парктроники то есть надо чтобы машина была свежая хорошая ухоженная с километражом не более 140 тысяч километров и вот в принципе и все будем смотреть Peugeot 5008 очень неплохая машина что вот, получается со слов продавца обслужена это Площадка, автосалон да? Да, да, да. В общем, это не перекуп Точнее, перекуп, но Перекуп профессионал Какой-то глушь заезжаем ну, Машина от девушки, говорит, первый хозяин ну, Вот Первая рука, машина от девушки Ну, как бы я уже говорил о том, что Машина от девушки, это не всегда Значит, что она хорошая Будем проверять очень тщательно, потому что на самом деле Бюджет довольно серьезный и права на ошибку нет Это вообще какие-то поля заехали, Да, да. Вот, смотри Классические фермы бельгийские. Жаль, коров нет вот этих качков. Я когда то коров видел первый раз, я чуть с ума не зашел. У них такое ощущение, что у коров есть свой этот э, -клуб. фитнес-клуб. обязательно да. с ним. Они накаченные реально. Бельгийская корова. Такая-то порода, которая появилась в результате мутации при скрещивании. все Я думал, что они допинговые, знаешь, потому что реально они здоровые. Но потом. Почитала про них в Википедии и выяснилось, что это просто результат мутации какой-то там генной. То есть они нормальные, они не на стероидах. Но когда их видишь, думаешь, что стопроцентно они каждый день принимают эти анаболики. Или их там расширяют что ли. Жаль, что их нету нигде. Качаются по Вот такие вот кукольные. Это хутор получается. Бельгийский, европейский. такие вот тут хуторы Страна маленькая и практически каждый кусочек земли он возделан Вот э, такие моменты, да? А, ну здесь только кукуруза была То есть, Тоже сделанная земля Так, вот, это ну, нет, вот, не вот это было. Мы приехали на место Сейчас разождемся Потому что мы немного проехали а, Цена машины заявленная в интернете 8500 с гарантией он отдает ее за 8400, да, уже попал? Да. без кюринга, да. Вот она машина. Да, так точно. Да, на вид хорошая. Так, смотрим что? На отлив. На... Такое ощущение, что тут передняя дверь крашена. Отсюда вижу. <laughs> Спалил. Да, крашеная дверь. Это прямо видно невооруженным глазом. О, ямалка стоит. Надо будет поинтересоваться. Хозяин, походу Старая, смотри. Че, за сколько даешь? Последняя цена. Походу развернулся, загир. Не торгуется. Вот передняя. Передняя дверь. Шагрин крупная на ней. И вот на этой тоже. На передней особенно. Вот первым делом всегда проверяйте на отлив. Ищите облистно. Вот здесь. Вот да, окрашено, смотри. Ах, вот сюда направь. Вот. Вот пылинка. То есть я даже ее спалил, не выходя из машины. Что она крашена. Вот смотри, барсей вот на эту сторону. Ты говоришь, нет, а эти бегут, да, смотрим вот сюда. Резина на пределе. 16 заднее крыло крашеное кто мог подумать так сразу, да? 16 15 18 крыло крашеное сейчас будем гаражиста на детектора уже прогреть да да да, я, да, да, да ну, когда говоришь по поводу крашеного они удивляются Такие вопросы уже никто не задает да, 14 да вот видишь задние крылья прошли вот смотри так тут можно ошибиться смотри вот это поймай на фокус сюда. в общем поймает поймает не поймает ничего страшного тут пылинка есть такая ярко выраженная поэтому можно особо дальше не копаться не лазить я? Ты ты. Да, вот раньше я постоянно спорил с людьми толщиномер, нужен, на самом деле он просто время экономит. Да, да, я слушаю. Алло, алло. Кто там? Опять вы не работаете? <реклама> ну ка быстро все работать? Все настигает. Один, два. Оба задних кола крашены И багажник. Значит, это может быть был удар в зад. Надо будет проверять. Дозем? Да. И Кле. Ушел Кле. Сделай промывку. Контактаясь с владельцем, чтобы узнать, где двигаем? Нет до Так, зеркала автоматические. Тут немного грязная, но в принципе это не особо-то и страшно. Так. Пчежок постоянно вот эти места поцарапанные были так, что у нас здесь? Эти не затертые, а? Хорошо, что не затерты, а то часто у них бывает, вот тут пластик обтирается. Что масло поверь, помни. Так, так, так, так, так. Это было бы, конечно? Нет, нет, нет, нет. Позакон. Позакон. Позакон. Позакон. Позакон. Позакон. Позакон. Позакон. Позакон. Позакон. Потанков? Да. Может сказал, что сделал? Да. Короче, машина еще не обслужена А он конечно обслуживает, да? Виа телефон хизак under хот, кивист, all фильтр filters, all, фиран А поменял? Да нет, это не свежий массу, что что ли? А, ног нет, все А, он сделает, если продавать А, в а, а, в а. Он говорит, то если я продавать буду, я все сделаю. А это очень. Бенах потом я знаю. Не... В общем, все, надо поверить до заводки еще. И уже после заводки тоже. Алле. А что зависит? Да, еще раз. <Слышко> Чё плохо заводится, да? 120. Ну, что-то там загорелось. Ах, и чё Что говорит, а хочу написано? Мачи говорит, ребенок DVD там не игрался, может из-за этого батарейка сок. Смотри. Вот я газую. Слышь? Посунки. Да, да. Посунка звучит какая-то конкретно. И даже, знаешь, похоже на гидрики. Не, вообще, общем, мотор не У -у. так работает. Любишь, что мы на торт мне вообще не нравится как он работает категорически так ну видишь она, она не чистая брат 1.6 да 1.6 смотри какие сиденья у него за умотанные. их то в принципе почистить можно но короче ахи мне не нравится а тебе объективно тут конечно конечно у них тут подголовники крутые все двиди шмевиди ну Обязательно. Да, да, да, это это плюс 100 евро по-любому однозначно. Не ну это все ерунда, это все мелочь. Химчистка она делается. Проблема не в этом, проблема ну, в том. Здесь, ну, опции это, это все мелочь, брат. Проблема не в этом. Проблема... Ну смотрите, зачем страшно, прям. Ну, да, это обязательно. Так, тут три ну, панорама у нее как бы мне мотор очень сильно не нравится как работает прям вообще категорически и видишь еще один ключ вы можете посмотреть или попить или попить? я попить или попить или попить? вы так довольно-таки просторная да? не она очень комфортабельная машина очень такая четкая 3008, все здесь дальше идет да? да? у нее до конца уходит этот как типа бар получается mm. подлокотник тут видишь это, это вообще ни о чем после того Здесь смотрится как бочка. Ну смотри, здесь такая, да, и то большая. А, а в 2008 она как бы барная стойка. Такая выходит. Реально барная стойка, огромная. И в ней бардачок вообще здоровенный. Туда рука уходит по локоть. Ну, механика, видишь. О, кожу оторвали. Отсюда, смотри. Mm. Здесь кожа была. То есть, такие детали, короче, непри... не приятно. Ну, за, да, вот, вот, вот такие же были девушки. Там многие говорят, это аргумент, там... Хозяйка, девушка, вот что они с машинами делают. Ну, что -то звук какой-то. Да, у нее вообще мотор неприятно. Слышишь, Неприятно крутится. Слышишь? А, она подстраивает, да, там конкретная проблема. Сбросил, видишь, когда набирает, как ничего, а кого сбрасывает, хр, -хр стучит. Не знаю, но ну, такие шумы, когда бывают, ни о чем хорошего это не говорит. Короче, мне не нравится. Вообще не нравится. А это ну, прям безобразие. Что за. Да. Кожу взяли, оторвали. Машина стоит 80 На 4-5 лет, лет машина не выглядит. Нидфан Эрсы Эгенер. Ты ж мне наряд. А, да, да, да, правильно, все. А, правильно 2011 год. Ну, это первый, эти же. Когда пошли с 2011 года, да? Ну вот, это, видишь, 2000 В этом не обманул, тут все нормально. Вот смотри, как подстраивает, слышишь? SBT vibrieren the injector of Так. Эй, он доход букин. То есть инжектор о Kinity. Что говорит? Все хорошо, смотрим, говорит, да? Конечно. Еще бы по-другому сказал. Так. Это 1.6, да. Ну 1.6, но они же так не должны стучать. Вчерник говорит, он бьет за последний раз. А сегодня что у нас? Сегодня четверг, два дня назад. И сын говорит что молодший там с Да, она не, это, она даже, видишь, 80 тысяч, она уже пижо не обслуживалась. Вот 13 вот с 13-го года, я же говорю, в 14-м, а в 14 году, как у нее гарантия кончилась, они больше не обслуживали ее в пижо. Ты тоже завертин, 200 керами, пижо хороший, как видишь. Или Нет пижо. Так, сейчас сначала лаунчу почитай. по необходимости аду это конкретно <смех> неприятно вот видите сейчас уже он работает она а холодная так Слушай. чем свежая машина тем быстрее читает мой место вообще -то час прикинь это Это не неё открыли, честно говоря. Это антиморс в чём Не знаю. В карбон. Не знаю, мой братко. Так, надо это проверить тоже обязательно. И небо видишь. Да, конечно, крутая опция она. Да? Ну, честно говоря, знаешь, вот я у кого то машину вижу, они у всех постоянно закрыты будут, эти шторки. Я бы открыл, мне нравится. Ну да, когда вот зимой, да, в солнечный день. А, а летом... И ночью тоже звезды видно. А летом будет Какого? она просто тебя жарить. Конкретно через нее. Да? Конечно. Как нет. Надо было коррекцию проверить на холодную. Что-то я не сообразил. Так. Вот, видишь? Телематика, это ладно. Неисправность. Вот, я же что и говорю. Двигаться, Да. Да. А чё Чтение, куда он на Сейчас. Вот, смотри. Ну, это генератор, ерунда. Регулировка, инжектора кривой перевод, этот китайский цилиндр. Видишь, первый цилиндр. Регулировка. Классунки? инжектора Инжекторы вне допуска. Да, вот. Я же что и говорил, у меня там что-то стопудово, не то. Цепь лин, генератора, ошибок. Иди сейчас пойми ее. Насос введения топливно присадки с мульти. А, вот этот, то, что впрыскивается, это фаб тоже что-то у него есть. Насос введения топливной присадки с мульти Плексной связью, ошибка насосов, Короче, есть ошибки. И, в принципе, все знаешь, все они серьезные. Я не скажу, что они ерундовые. Это инжектор, форсунка. Это не мелочь, она стоит. Евро 150 минимум. Цепь генератора. Ну, это ладно. Это, может, там перепады были. Насос введения топливной присадки. Вот у них, короче, есть такая фигня, которая впрыскивается в постоянно в фаб, по-французски называется. И эту машину нельзя заправлять по 10 литров То есть, когда открываешь лючок бензобака У тебя впрыскивается вот эта жидкость И Если ты постоянно будешь короче, по 10 литров заливать У тебя забивается фильтр быстро ФАП А ФАП это очень дорогая вещь То есть, нужно его либо выбивать Либо менять Видишь Уже здесь ошибки есть конкретные Так, а что такое? Подтвердить Немножко подусталая, да, в общем. Не-не-не, машина, я тебе говорю, ее цена 5000 тысяч, в моем понимании. За 5 тысяч ее можно смело брать. Но не за 8, не за 9, это однозначно. Вот, Да, не то, что ожидали. Не то, вообще не то. Посмотри даже эти сиденья. Ну ладно, это химчистка, это понятно. Экраны тоже это тоже. регуляторы, это, это покажи. Видишь, тут тоже отдельно можно регулировать подачу воздуха дефлектор здесь стоят а опция лучшая, Нет, опции? очень хорошие опции опции крутые даже вот это эти, эти наоборот они тоже уже сами по себе не дешевые так смотри здесь тоже ну это ладно это лампочка неожиданный дефект повторной инициализации интеллектуального коммутаторного блока дефект из из изучения не понимать его внимания как это понимать Ч это такое? Это китайская. Китайская тема. Они нормально не переводят, короче. Сейчас сделаем скриншоты. Вот. вот файл. Потом покажем. Человеку. Ну, то есть, как бы, ее цена, да, вот я тебе говорю, пять тысяч. Но за пять тысяч он ее её... однозначно а, не отдаст. 6 шесть максимум. Шесть максимум, да. Если там какая-то мелочь была бы, понятно. Вот еще здесь тот что-то есть. Ну, телематика, ладно. Это что-то вот с этими движениями, с DVD-не DVD связано. Вот, вот здесь, видимо, пытался. А, ну, вот, отсутствие антенны. И ногти большие. Видишь? Отсутствие антенны FM2. Ну, я же говорю, это вот такие вот мелочи. Это не принципиально для нас. А, вот здесь что-то еще есть. А, смотри. Еще по усилителю ошибка есть. Внутренняя ошибка калькулятора не характеризуется. Не характеризуется. Так, ну давай сбросим, ладно, так и быть. Кстати, ребят, сейчас будет новый способ съемки. Пожалуйста, в комментариях отпишитесь, есть ли разница в качестве видео, в качестве картинки. Короче, смотри, сейчас мы сбросим все ошибки, потом снова заведем. Если ошибки останутся какие-то, точнее снова появится, сбрасываем ошибки. И он говорит, что они все стерлись. Так что это не какие там плавающие, временные, там реально серьезные какие-то проблемы есть. Вот видишь, только две стерлись. А это не стирается, значит. Это реальная проблема ну, При этом он, он гарантию дает видишь. Но потом воевать с ним за каждый форсункой Это нам нужно что ли? Нет же? Ну год может она и проедет Год да, но человеку за ней ездит несколько лет Не год Чтение кода евро на 500 Да будет это все поменять да Больше? Ну Чего? Брат, эти машины тут тут не бывает таких цифр с двумя нулями тут все с тремя нулями инжектор и все остальные то есть инжектор уже у меня коррекция сбитая конкретно она переливает или, или не доливает не знает это, это можно уже дольфейн смотреть но нам это особо не нужно делать потому что мне машина не нравится мне нравится немножко усталая она так кажется да? немножко да, ну, чуть смотри, 8, 8 тысяч евро отдаем. За вот такой как можно 8000 евро дать, смотри, за ну, вот такой. машине 5 нет. лет, по идее, 4-5 лет она. Да, 5 лет машине. Еще не исполнилось 5 лет. 8-10 Она выглядит реально на, на много. Ну да, панорама, да, эти крутые опции. Опции не... хорошие. Она, она не свежая. Вот нет. Нет у этого у нее. Да, вообще близко везде. нет. Не свежая машина. Так что, Саш, сидим в засаде. Пока не высовываемся, мы машину не берем. Все, поехали. поехали. Может быть, не отпирается, что-то мне не объясняет. Ну, вариантов нету, факты. Налицо. Чемодан не забудь. Окей, дай кило, Довольно большой, собака тоже ушла. Ты Ты Ну, устал. А, устал. Ну, ты хочешь иду. А, фу, противный. Ну, цвет очень нравится мне, вот такой цвет. Смотри сюда. Вот, ребят, Я смотрите. Виду, вот гляньте сюда. Машины а -а -а. не бита, они крашены, смотри. Кисточка. Кисточка красили. Валиком Это неаккуратно. Хочешь 2 часов за Ее цена, не знаю, тысяча евро. пробег? с чем-то. 30 чем-то. Много проблем есть. двести евро максимум. Много проблем в у нее есть. Больно. Все дела. А, вот тут фиат с ними тоже вот бомба машин на да. них кто чуть -чу ездил да, да, да. его внук <свят> внук Чучу <-туча>. или дедушка <свят> <свят> не знаю про тон Чучу, не чучу не а вдруг каким бы круги замутил на ней собака тоже уехала ушла куда-то да. убежала даже не попрощалась Видишь, когда вот покупаешь машину за 2-3 тысячи евро, там можно даже без, без диагностики обойтись. Ну, потому что самая большая проблема там стоит, не знаю... Мотор поменял. Да, мотор полностью меняешь. Ну, реально, что, мотор ну, поменял да. и 300 евро он стоит максимум, да? А мотор такой машины стоит, ну, от 2 тысячи выше, если там повезет. Если найдешь недорого. Потому что вот за ней ищет 2,5 тысячи за мотор. Просят самый дешевый на Рено uh, Мастер уже почти полгода ищет. И так машина и стоит. То есть тут, понимаете, две разных абсолютно ценовых категорий и разных ситуаций. То есть там, где ремонт стоит самый дорогой, 500 евро, по максимуму, да, это одно дело. А когда ремонт может стоить как цена машины, то сами понимаете, права на ошибку нет. Потому что ну, заплатить за машину 8 тысяч еще в нее... 3 или 4 тысячи вложить как бы радости мало понимать если она уже в памяти пишет форсунку значит там реально серьезная проблема вы должны машину чувствовать всем телом то есть сели вот в кресло сжались и ощущаете э, все вибрации все колебания малейший посторонний звук малейшее там отклонение от нормы должно вас насторожить смотри за односторонние если сейчас по а не знаю земля же так выехал встречку и короче понял что он что не то сделал там бибиковый сигнал он знаешь что сделал? он съехал с какой-то там дороги да, ну, он правильно остался и пересел покинь за этот самый вот сюда на, на правую сторону и по сходу подъехали несколько машин типа что ты делаешь? Что за б... а он говорит это говорит, не я это мой, мой друг я не знаю дурак говорит. а где он? он вышел и убежал говорит я не смог его остановить и вот так покинь его кровать не забрали мне просто не смогли доказать что это не он был короче камера была какая-то плохо видна была и ему говорит посмотри это же ты посмотри внимательно Говорит, не говорит. и вот так вот он избежал решение права а это отголимо решение и бешеный штраф Все к тому же вот вы все видели сами машина своих денег не стоит однозначно ее красная цена 6 тысяч ну при условии там есть заморочиться поменять форсунку э -э, с фапом разобраться а смысл у нас нормальный бюджет и машину купить потом и ремонтировать кому это нужно лучше посмотрим еще один вариант другой и выберем из того что есть уже в нормальном состоянии это первое то что как бы ну не хочется заморачиваться то что не хочется нет смысла вот. а второе это то что машина сама по себе не скажет, что убитая но неухоженная, не ухоженная, не подтянутая в пятнах ну опять таки я сейчас понимаю почему они стоят вплоть до там чуть ли не 15 тысяч эти машины то есть тот же самый год есть анонсы и одиннадцать тысяч, 12 тысяч, двенадцать с половиной. Видимо, состояние все решает. За эту машину реально, ну шесть тысяч можно было отдать, сделать химчистку, поменять форсунку, там разобраться, опять таки вложить мне тысячу евро. там все что Peugeot современные. Там все в трех нулях. Там ремонт за сто евро не сделаешь, кроме там какой-то, не знаю, мел. Что можно сделать не на сто евро? Покрышку да, поставить туда буэшную покрышку на самом деле. Все. Плавно направо поворачивай Вот по так ты едешь пусто. Не сюда поворачивай, а прямо это, это пути Вот, в общем э, Ошибки нестираемые То есть, да, когда бывает там В ЭБУ 20 ошибок, да, ты стер, они все пропали Нормально, это не проблема, то есть старые ошибки А тут ошибку стираешь, она снова вылазит Или вообще не стирается Значит, реально проблема есть То есть, когда покупаешь э, машины Стоимостью, ну, скажем так, уже Ближе к 10 тысячам, да Тем более дороже, по-любому надо делать диагностику Раньше многие спрашивали, почему там вы с собой небось, зачем, ну, не возить диагностика, а зачем это нужно было делать За какие-то там машины, за, которые стоят полторы, две, три тысячи евро Там весь мотор стоит 200-300 евро, его поменял и забыл про проблему, а тут, нет, тут мотор стоит от двух если найдешь, вот. В общем, поиски продолжаются Будет наверное, не как это называется, эпопея, о, эпопея поиски хорошей машины Думали, максимум трилогия по факту получается эпопея. Возможно, надеюсь, что нет. Всего, Всего доброго. Пока. Только в процессе эксплуатации мы понимаем, что есть данный автомобиль. Так как хозяин, о нем вам не скажет никто абсолютно. В этом ролике должна быть грамотная, концентрированная и четкая информация по машине. Доходчиво, Лаконично, понятно, простым языком.